Детенка загнала собака на. Оке. Никто не может не объяснить 450 лет вообще ужас. Mm -hmm. Вот и я покормил ледодушку. Раскопки древние киркинетиды. Их в этом в прошлом году затопило, в этом году растопило, подсушили. Вот план раскопа. Такие вот тут старинные стены <клес> изваяние скивское такие вот штуки как тут накопали это а это краевеческий музей с пушками пермскими Ушки делались в Перми, где-то на них есть этот вот. клеймор Пермский завод. Сегодня Рождество, народ чуть-чуть гуляет, то там, то тут компаниями проходят, семьями гуляют. Погода, конечно, не радует. Сегодня холодно достаточно слава богу ветра нету сколько сегодня градус не смотрел град 0 0 градусов сегодня за бортом но ветра нету это спасает вот, зимой туалет дороже на 5 рублей был по 20 стал 25 беспредел а вот и море. А вот сейчас посмотрим градусов сколько. Ровно 0 градусов. Термометр висит, пожалуйста. На пляже люди стоят морем любуются. А вон и лебеди. Сейчас будем кормить лебедей. Вот они, кормители хлебом. Неправильные кормители? Неправильные кормители, да. Сами научную работу пишут, ну, как правильно кормить лебедей. Это конфетки. Да? Смотри, какая можно. можно. Да, мы вам конфеты. Чайки, чайки. Чай. Чё, чайки не птицы, что ли? Чайки тоже хлебок хотят. <рес> чайки, чайки. <рес> ах, дерутся. Они ах, дерутся. Ох, на лету хватает как -то. Кидай вверх. Ну, поймали. Решили сместиться вон стоит той толки лебедей. И все чайки тоже туда перелетели. Этих птичек не обманешь. Там тоже кто-то кормит лебедей. Чайки это увидели. Ох, там целая армада вывезла. Руки едят, как положено. Смотри, что покормила лебедушку. Еще хочешь? Еще хочет. Ариш, ты ч? Что не корнишь? Чего хотят лебедушки? О, какой ломоть! Вот это скажи по мне, кусочек. Чуть пальцы не открямкали Воробушки тоже прилетели на хлеб. И воробушки, и лебедушки, и чайки все подряд. идет идет тетя Ой какой ты кусачий на тебе тоже вот молодец аккуратненько взял это маленький еще серенький на. ой ты мне руку откусишь Он всю руку берет, да? О, да. Маленький еще Устал Держи. Ну какой кусок Давай порвем, ты че? Держи Ему уже тяжело будет Ня Давай вот, Молодец Ня Молодец, молодцы, О. ты че ребенка мучишь, э? А? что такой злой? Сипаются? Да, смотри, его прогоняют теперь ребенка. Ох, какой ты голодный. Ух, какой голодный. Самый большой тут что-ли такой, ногой? На. На, на, на. Он самый голодный у нас, да, тут? Смотри, у них наросты какие. А с фоткой прям вот, прям рядышком. Не выпила, а такая веселая компания лебедей голодных. Руку готовы откусить. Ты какой большой, а? Ты вроде еще серенький, а уже такой огромный. Вот как. Как страус ты. Да. Чего ты на меня смотришь? Водичка, иди запивай, дружок. Сейчас тебя так утащит. Вот смотри, что ругает его. Пальцы говорит не кусай. Обижают. Всех погонял. Смотри какой наглый. не давай ему. Не давай, видишь, он Смотри, попросил. у него в шее, вон видишь, что. Оп, ему протолкнули. Да. На. Ай, Ой, а что ты хрюкаешь? На... Ты меня? ничего себе, какие звуки ты издаешь? Ну, какие собаки бегут. Вот они, вот они. Народу, конечно, меньше, чем летом, но тоже, смотри, сколько, да? Так, прям полно. И там гуляют, и тут гуляют. Во все стороны ходят. И тут гуляют. Носами. всего лишь 0 градусов а они аж носы покраснели и вновь эти ужасные кадры вот, что творят человеческие отходы пластиковые стаканчики леска от сетей вон вообще кашелот погиб сколько мусора в нем лебеди гибнут дельфины батарейки ваши вот наши всякие ушные палочки все что это пробки от бутылок сколько они разлагаются 450 лет вообще ужас 300 лет 200 лет такие вот ужасы так что теперь прежде чем выкидывать все это на улице или где-то сто раз подумайте Палочки ваши ушные Да, спичками наши ушные надо. палочки Вот Мама ругается, у меня говорит Надо спичками сладкой пользоваться Это ушные палочки Перерабатываются 200 лет Ужас Ужас Летом тут не подойти Сейчас вот свободно Кофешка такая Любовь, морковь Пойдем посидим Спасибо, что выбрали нас. Работает кондиционер. Ура! Пока мы покушали, да, перекусили. Включили иллюминацию. Арки подсвечиваются. Наверное, и бассейн включили. Ой, бассейн, фонтан включили. Посмотрим сейчас. Мини-парк с аттракционами работает. Правда, что-то детей не наблюдается. Прохладно сегодня все-таки. Так вечер, наверное, сейчас поболазят люди погулять. Все-таки Рождество, праздник. Ой, какой большой фонтан там я вижу. Ну-ка пойдем смотреть. А вот наши любимые музыканты, фонари. Да, опять я с гитарист. гитарист и саксофонист. С гитаристом меня смотрит. С гитаристом сфоткаемся. И вот так фонтан, красивый ушный. Прям шикардос такой большой летом он поющий фонтан а зимой он такой новогодний как будто бы изо льда красивый шикарный фонтан просто шикарный Зверюшки вот через два-три столба в этой арке. Вот интересно, для чего они? Ведь на каждом столбе, то есть разные они. Если кто знает эту историю, напишите, пожалуйста, в комментариях, который год я наблюдаю уже их и вообще вот никто не может мне объяснить, для чего они. Вот, олень северный. Там еще кто-то. Через два столба. Тут пингвин. Извините, а вы не подскажете, что вот это за зверюшки на столбах? Там на арке есть QR-код, в котором скачиваете приложение, потом наводите на эти зверюшки, они там А, вон что, понятно. Ариш, там на арке есть QR-код. Скачиваешь приложение, наводишь на эту зверюшку, и он танцует. танцует. Ну, на каждом столбе видела разные зверюшки. Mm -hmm. Тут снеговичок. Это странный Не совсем зверюшка. Это странный снеговичок. Такой снеговичок. Все, что ли? А вон там еще одна зверюшка. Удивительно, столько лет висят эти таблички, и до сих пор их никто не поломал, не порвал, не выкидывал. По... Это белка какая-то. А, или лисичка. Лисичка это. Лисичка. Да. Лисичка-сестричка. Такие вот интересные. А, вон, смотри, QR-код. Пойдем посмотрим. Вот QR-код, скачает приложение с дополнительной реальностью, Скачает праздник вместе с виртуальными персонажами. Кто не знал, вот теперь знаете. Мама нам машет. Мама нам пляшет.